Внимание, огромная просьба, обращайте внимание на всплывающую рекламу и аннотацию. Возможно, для себя вы найдете что-то полезное. Здравствуйте, меня зовут Флянку Игорь, я веду канал «Электромобили» и являюсь организатором VIP-клуба «Электромобили». В этом видео я хочу рассказать вам о преимуществе электромобилей и э, хочу рассказать немножко о трендах. Мы с вами вернемся на 30 лет назад и я вам расскажу о трендах э, прошедших времен. Досмотрите это видео до конца. В конце видео я вам расскажу очень интересный факт. Я вот по поискал своем, на своем чердаке все, что мне приходилось своей жизни видеть все технологии тренды в свое время вот и немножко вам расскажу кто знает то в принципе можете пропустить то кто не знает слушайте ну, можно для начала начать с такой вот штучки это своего рода родоначальник про папа планшета это игра с кнопочками но ну, экран еще не сенсорный ну, там бегал бегут яички и там волк ловит с корзинкой все эти яички кнопочками подставляешь это игра еще моего ну, детства даже не понял какого года и не нашел на самом корпусе какого года выпуска ну еще такое более древнее ну калькулятор но ну, это такой когда-то был большой калькулятор ну, вот но ну, сейчас конечно они уже все маленькие и мы даже мы же даже не представляем как, какие они были раньше и позабывали ну вот это у нас идет диск магнитный на котором на компьютере когда-то хранилась информация то есть его емкость 144 мегабайта сейчас мы уже все пользуемся флешками которых 20 30 гигабайт памяти ну это профессиональный пленочный фотоаппарат который Использовался Ну, фотографировал пленкой Вот я тоже нашел еще пленочку Пленка 90-го года Фотоаппарат, кстати, этот был Один из самых профессиональных И один из самых крутой Это зеркальный Фотоаппарат зенит Очень знаменитая в свое время Торговая марка Это у нас кассетный магнитофон. Вот. Ну здесь как бы пользовались вот такими кассетами, вот магнитными на вставлялась магнитофон, закрывался и мы нажимали кнопочку отпуск, звук, тембр и музыка это еще мини магнитофон плеер, кто знает старый тоже очень но это один тоже из самых классных в свое время это китайский но это крутой китайский плеер. ну микрофон микрофон мы сейчас уже тоже такие давно не используем но как ни странно он еще работает Кассеты вы уже знаете и видеокассеты тоже такие. Я сейчас были, на которых записывалось видео. Сейчас мы уже пользуемся цифрови, цифровыми цифровыми э, видеокамерами и музыку слушаем на э, тоже на цифровых проигрывателях. Ну, еще немножко расскажу вам еще одном чуде техники, это компьютер, один из первых. Вот это один из первых компьютеров в своем роде, и он был еще сделан еще до того, как придуман был Windows. Это Синклер. Я сейчас его открою и покажу вообще какой он когда-то был, из чего состоял. Видите? Это когда-то были вот такие микросхемы. Это процессор Z80, 8 мегагерц. Вот это родоначальник современных флешек но это одноразовая флешка, можно так сказать, их можно было записать один раз и все, и выбросить и как он работал Сама, сам компьютер подключался к обычному телевизору большому, большому, маленькому имелось в нем 8 цветов аж Звук. звука не было. Даже появился звуковой сопроцессор, который стоил тогда очень даже немало. Подключался, припаивался даже к специальным местам в системе компьютера. И только после этого получался какой-то звук, такой примитивный современный, примитивный, но ну, в это время это был тренд, ноу-хау. Значит, как записывалась программа? Э, сам компьютер, из него, то есть хранением данных выступал обычный магнитофон и кассета, то есть запись программки одной обычно ну, занимает 5 минут. Все это занимала очень много времени сейчас все мгновенно записывается, считывается поэтому И это все история такая вот И, как вы видите, электроника 302 2М угу. такие вот были технологии Хорошо, расскажу вам еще вот, леночный... о технологиях ну, фотографии которые были в свое время тоже камеру ну, для фотографирования использовалась вот такая вот камера с объективом очень Дорогой был этот объектив, он стоил тогда 100 рублей. 100 рублей, ну, машина стоила, 3000 рублей тогда. То есть мы ну, понимаем, что это было очень дорого. Ну, как он фотографировал он здесь, выставлялась чувствительность переводилась закор переводился и наводили на объект и получался кадр еще покажу как заряжалась куда пленка сюда заряжалась вот кассета с пленкой видите такие зубчики в пленке были по краям дырочки куда э, Попадала, ну, ложилась пленка Здесь тоже кассета Стояла И пленка перемещалась вот С этой стороны в эту И при нажатии Происходила съемочка Вот таким образом Ну, для созданием фотографии вообще использовались тоже профессиональные свои, как бы инструменты, э -э, например ну, вот э -э, устройство, вот, устройство, которое задавало время э -э, ну, освещения, э -э, фотобумаги, то есть это своего рода аппарат ну, смотрел э, проверялась чувствительность самой самого кадра вот вытягивалась такая ручка здесь был чисто, э, светочувствительный элемент стоит И вот мы как бы проводили во время включения вот на него э, падала как бы освещение, и вот он определял время, которое нужно для э, того, чтобы засвечивать это бумагу вот была такая вот фото-бумага, она чувствительная к свету, делалась в ее составе серебро, использовалась, вот, и после этого нажималась кнопка и положилась вот сюда вот такая бумага вот как-то так вот. нажималась кнопка поступало изображение в темно полной темноте все это делалось и потом бралась эта бумага и опускалась специальный э раствор который проявлял уже две минуты лежала бумага в этом растворе то вытягивалась, поливалась прикладывалась еще один раствор который поживался фиксатор тут назывался проявитель второй фиксатор вот ну еще э, хочу вам показать тоже э, это фото бумага если ну, видно нормально э, то что текст то это пачка фотобумаги, вот, гладкая компания Славич, которая делала, и год выпуска 1990 год, то есть прошло 26 лет с тех времен, когда пользовались ну, фотопленкой и ну, такой технологией я у себя вот в шкафу тоже нашел старый старый компьютер который я в свое время ну, не продал вовремя и э, просто сейчас валяется в шкафу как антиквариат ну никому он и даром не, не нужен скажем так ну в нем 386 процессор э, ну стоял он очень хороших денег, где-то полторы-две тысячи долларов. в те времена квартира в Киеве стоила где-то однокомнатная около пяти долларов. В нем стоял, вот видите, ну 486 даже процессор. Ну в те времена такой процессор стоил где-то 120 долларов и плюс еще ну, добавлялся еще сопроцессор, который стоил где-то 60 долларов. Так вот выглядит еще сам сопроцессор. Ну, сопроцессор это дополнительный чип, камень, как на него говорили, который делал математические операции. Сейчас современные процессоры уже в основном, в главном процессоре используется уже встроенный сопроцессор математический ну вы узнали о том какие были тренды 30 лет назад как они развивались как они э, ну, устаревали как э, сейчас если вы сравните то вы поймете что ну, эти тренды они уже ну, устаревшие и если вот посмотреть, например, на, стою, на стоимость того же компьютера, который я показывал, то он в те времена стоил сумасшедших денег, ну, где-то стоил около 2000-2000 долларов. И, например, в том городе, где я вот родился, то однокомнатная квартира стоила 700 долларов. То есть, ну, для сравнения вы понимаете, что сейчас <смех> за этот компьютер ну, никто не даст ни копейки. Поэтому э со времени выхода Теслы все автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже начали устаревать. Уже не, э не по годам, уже, э уже устаревание и удешевление пошло уже, э которое измеряется уже секундами. То есть вы поняли именно тот момент, что ну, время для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже прошло. Есть, это уже почти история. Если вы сегодня сделали выбор в пользу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то вы э, как бы уже теряете деньги. Поэтому, если выбор стоит у вас перед тем, какой приобретать автомобиль, то лучше делать его в пользу электромобиля. И пусть даже, допустим, через 5 лет ну, будут лучшие аккумуляторы, это понятно. Но за это время вы уже сэкономите много денег даже на том же бензине. Просто добавите новый аккумулятор. Он будет стоить, я думаю, уже намного дешевле. Потому что, ну, как минимум, в 2-3 раза дешевле, чем сейчас. То есть, инвестируя даже сейчас деньги в электромобиль, вы все равно будете выигрыша. Ну, на этом я заканчиваю это видео. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь. На наш видеоканал ставьте отзывы задавайте свои вопросы внизу под видео на самое интересное я буду отвечать в своих видео